Иногда мой кот смотрит на меня, как будто говорит Вот я кот, а чего добился ты? Не надо убегать от своего счастья Догоню, хуже будет На свете много чужих нервов Ни к чему трепать свои Какое нафиг платье, колечки, туфельки Утром хочется идти прямо в одеяле Жизнь это как фотография, получается лучше, когда ты улыбаешься. Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение. Тихий мужчина, думающий мужчина, тихая женщина, уже что-то придумала. Профессионально играю на нервах, концерты бесплатные. Я начинаю понимать, почему медведи, которых будет зимой, самые злые. С утра очень сложно понять, ты просто не выспался или правда всех ненавидишь. Если хотите знать правду, научитесь появляться неожиданно. Тебе что-нибудь купить? Да. А что? Пока не знаю, но два. Ты чего сегодня будешь делать? Ничего. Но ты вчера ничего не делал, я не доделал. Самая вредная еда это чай, к нему всегда найдутся пряники и пироженки.